Замеченные гонщики и как минимум один из них только что следовал назад, по Харвар Роу, требуется проверить вызов. Скорее, вы пишете желтка? Нарушительно, оставайтесь на Вызов принял, сообщите подробности. Дело уже завели? Если да, сообщите мне его номер. Преследуй нарушителей. Кот-3, год ко три. Они уходят. Иду за ним. Эй, он открывается. И так просто не возьмешь. Остановить не могу, он скользает. А -а -а. Одна машина не может продолжать гонку. <реклама> Объекты вверху на автомокзал повторяю. А -а -а. Нарушитель удалось скрыться, прием. я <реклама> остановил. Только что видел объект, иду за ним. У нас авария, повторяю, авария. Право два Продолжаю. Продолжаем. Все. Дальше он без колес не уедет. Внимание, объект пытается выдохнуть меня с дороги. Долго с преследуемым подвергался. Внимание прекрасен. По последним данным код 6 ехал на восток мимо нашего зала. Код 6 сохранен. Свяжитель с постом 2 для получения схемы оцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. В результате Все, нас, а все как это было, еда надолго. Диспетчер нам нужна помощь. Вы все свободные Все свободные экипажи. он слишком крут. Повреждения минимальные. Объект уходит. Он может ехать так, что мы верим. Всё, отступаемся. Пусть думает, что мы остались. Это два четыре прямо по курсу. Гоните его на нас. Перед тем, как скрыться, наш ехал на север. По девяносто рядом у шоссе. Начинается оцепление района. С экипажем начать патрулирование. Нужна Подозреваемый у меня под наблюдением. В случае чего я дам сигнал. Внимание всем! Средний ряд перекрыт шипами. При подходе к задраждению прийти в сторону. Танец за гражданин. Гоните его на нас. Спокойно, Роман. Давай на чертеже. Теперь не выпускайте его. Все, он меня достал. Я сейчас протараню его. Заграждение не сработало. Он обогнул его. Было столкновение между мной и объектом. Он наполз сзади. Сейчас я его прижимаю. Он не дает мне приблизиться. Могу продолжать. Все быстро к нему. Берем его коробочку. Он только что ударил меня бортом. Но ну, я ему покажу. Меня. Пытаюсь преследовать. Надо ликвидировать затор на дороге. Наш объект натворил дел. Он заехал на стадион. Отправляется к другому выходу. Ждите. Код шесть Крылка. Срочно организуйте поиски. У нас ДТП. Теперь ему не уйти. Мне его не объехать? Слишком быстро все. The champion has been far from us. Я Я и... Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он ехал на восток. Мима Хердэдж Хейс. Примите решение оценить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь на связи. Диспетчер. Это Сьер-1. Выселяйте 108-5. Я одна в районе. Это Браво 2.2. Задержали подозрительную машину. Проверяем. <свят> Это ошибка. Задержанный чист. Продолжаем поиск. Роу. Диспетчер, передайте все западные машины. Выгон сюда. Ватональ, процесс. Ватональ, процесс.